«Здравствуйте! Я цивилизатор. Это мое призвание. Так сложилось исторически. Вместе со мной приходит успех. Западная Европа, США, Южная Корея и Япония, Арабские Эмираты и Австралия. Я занял эти территории, но не оккупировал их. Я развиваю, а не навязываю сомнительные духовные скрепы. Куда бы ты ни пришел, везде тебя ненавидят. Ты упомянул детские сады, но забыл про детские концлагеря. Ты считаешь, что профессия уборщика постыдна. Для меня же любая профессия благородна. Уборщик вызывает у меня большее уважение, нежели ты, вежливый. Ты делаешь все, чтобы я не смог прийти в Украину. Потому что ты – кровожадный урод и агрессор. Закомплексованный халуй собственного эго с постимперским синдромом. Ты завистлив и мелочен. Я – прогрессор. Все современные достижения в медицине, науке и технике породил я. Стиральные машины и мультиварки, смартфоны и интернет. Курьёсити ходит по Марсу. «Хонда» выпускает новую версию «Асима». Google тестирует автомобили, которые умеют ездить без водителя. Все, что делал и делаешь ты, — это жалкая копия. Даже YouTube, на котором ты опубликовал свой пропагандистский ролик, и видеоредактор, в котором ты его создал, — моих рук дело. Так чего ты добился? Научился качественно убивать людей? На пути ко мне люди попрощались со многими твоими единомышленниками. Последнего звали Виктор. Как думаешь, как будут звать следующего? Мне не интересны твои ценности и странности, но я не буду насмехаться над ними или бороться с ними. По крайней мере, пока они не начнут ограничивать права и свободы граждан цивилизованного мира. Это правда. В войне со здравым смыслом тебе нет равных. И мир наступит только тогда, когда ты пустишь меня в свой дом. Ты ведь так и не понял, кто я, правда? Я цивилизатор. Я рыночная экономика. Я — верховенство права.